добрый день андрей андреевич подскажите пожалуйста как можно повлиять на сына который на сына может эзотерически, чтобы он был перестал быть брать микрозаймы я не понимаю что с ним и для чего это нужно когда разговариваю с ним вроде осознает и обещает что больше не повторится такого но это через короткое время снова повторяется спасибо за ответ человек берет микрозаймы в тот момент когда он не может заработать и здесь нужно к этому с этой позиции и подходить либо дать человеку возможности зарабатывать каким-то образом либо второй вариант как эзотерически повлиять эзотерически только методами выпрашивания я когда-то давал это на первое и старые обновленной ступени это когда человек складывает вот так руки и начинает произносить слова. Пусть у тебя каждая дверь откроется, пусть у тебя там в жизни успех появляется, пусть у тебя всегда там появляются деньги, пусть у тебя будут хорошие знакомые и так далее. Недооцененный вот такой вот эзотерический метод, я его рекомендую использовать всем, у кого есть сходная вот такая проблема. А, ну и я думаю, что решить такой вопрос можно. В вашем случае, конечно же, будет нелегко, но считаю что используя данный метод все-таки у вас может